Здравствуйте, с вами Елена Евсеенко. С 5 апреля 2017 года я работаю в ЛС Клаб. Я очень довольна своим результатом, но в скором времени у нас будет открытие новой площадки «Ультра Н». Но это будет просто очень круто, потому что каждый партнер клуба может пользоваться конструктором сайтов, автопостером и плюс иметь шикарнейший маркетинг продуктовый, где будет просто на самом деле денежный дождь из реферальных начислений. Всем советую обратить внимание на нашу новую площадку. Здравствуйте, дорогие мои партнеры, гости и подписчики моего канала. С вами я, Ольга Арзуманян. Пару слов о себе. Я пенсионер, занимаюсь сетевым маркетингом. Более полугода я пришла в Лосклаб, где сейчас являюсь топ-лидером. Мой заработок уже ближе к миллиону. Я очень благодарна нашим админам Денису Сологубу, Лене Лукиной. И, конечно, благодарна своему спонсору, который дал мне ссылку на эту компанию. Ребята, я хочу обратиться к вам, к сетевикам, к тем, к тем кто работает на земле, предпринимателям. У нас через неделю стартует... Шикарнейшая площадка, это конструктор сайтов и автоматизация бизнеса вашего с элементами сетевого маркетинга. Будет площадка, эта площадка будет просто денежный рай. Ребята, те, кто не умеет приглашать, конечно, будет получать очень хорошие деньги. А для тех, кто активный, ребята, для вас будет это просто денежный дождь. Ссылка будет моя под моим роликом. Также будет мой скайп. Жду вас в своей команде. С вами Ольга Арзуманян. Здравствуйте. Меня зовут Анна Лямина. В клуб я пришла на предстарте, когда запускалась социальная площадка Moneybox. Это 23 сентября 2018 года. И сегодня ровно год, как работает площадка. И я в своем любимом клубе. Здесь я зарабатываю, считаю хорошее подспорье к моей скудной пенсии. Зайдя на маленькую сумму, я в разы увеличила свой доход. Построила работоспособную команду, которой очень горжусь. Ведь в «Матрицах» что мы без команды? Ноль без палочки. В клубе здесь мне очень нравится тем, что все прозрачно. Деньги выводятся на кошелек без задержки. Хочу сказать огромную благодарность выразить нашей администрации за такой прекрасный клуб и нашим спикерам за то, что они каждый день проводят презентации клуба. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Елена Башловская. Я из города Пскова. Я являюсь лидером нашего замечательного клуба LS Club. В клубе я почти два года. Пришла, когда ему было 7 месяцев. 5 марта ему будет 3 года. Со стороны администрации делается все для наших партнеров, чтобы нам было удобно работать. На днях запускается конструктор сайта. Я прошла по поисковой системе, по Яндексу. Я не нашла ни одного сравнения, чтобы был похож на наш конструктор. Во-первых, он замечательной ценой не так дорого для начинающих предпринимателей, когда важна каждая копейка, и это очень важно. И во-вторых, пока ваш сайт раскручивается, вы получаете деньги Со, э, с нашей площадки продуктовой. Присоединяйтесь к нам в команду. Жду вас. Всем привет, друзья. С радостью сообщаем, что буквально уже через несколько дней в клубе ЛС запустится новый маркетинг под названием Ultra N. Здесь вы сможете зарабатывать как на будучи активным партнером, так и на полном пассиве. Это будет очень супер заработок. Здесь идет полный перемест всех структур и для активных, и для пассивных. Ну, здесь не приглашать просто невозможно. Клуб тебе показал уже идеально, много лет мы прекрасно работаем, выводы ежедневные. Так что можно только поздравить каждого со стартом этой замечательной программки Ultra N. Регистрируйтесь, проплачивайте заранее кабинеты, скоро старт, и мы вас зовем в наши дружные команды. Всем спасибо за внимание. Всем привет! Меня зовут Галина Мистерова, я пенсионерка. Зарабатываю в партнерских проектах в интернете. Недавно мне позвонила моя приятельница Ольга Суманян, с которой мы познакомились в интернете более чем три года назад, и рассказала о проекте, в котором она является топ-лидером. Это проект ЛС-клуб. Ее результат, который она сделала чуть больше, чем за полгода, меня настолько поразил, что я решила присоединиться в ее структуру. Я зарегистрировалась, начала строить структуру, приглашать людей. И Результат уже есть, пока не очень большой, до Ольги мне еще далеко, но результат есть, который вдохновляет. На следующей неделе в проекте стартует еще одна площадка, которая называется ультра В этой площадке, помимо партнерской программы, в которой очень-очень денежный маркетинг, будет еще и конструктор сайтов, который необходим нам для создания своих сайтов и продвижения своего бренда в интернете. Поэтому я приглашаю вас... Присоединиться в мою структуру, выбрать площадку, которая вам придется по душе и начинать зарабатывать. Результат не заставит себя ждать, надо только немножечко потрудиться. Ссылка на регистрацию под видео. Заходите, регистрируйтесь, звоните мне. Все контакты под видео. Всего доброго. Приветствую вас, дорогие партнеры ЛС-клуба, партнеры моей команды, а также все-все люди, блуждающие в интернете, в поисках заработка. Здесь вы с нами действительно заработаете. Пользуясь случаем, приношу огромную благодарность Денису Сологобову, Елене Лукиной, администрации нашей клуба, нашего клуба, а также Елене Евсеенко, моему наставнику. Это люди отзывчивые, профессионалы своего дела самое главное, что сейчас компания легально зарегистрирована, легально работает в интернете, официально зарегистрирована в Великобритании и платит все налоги. Это немаловажный факт. Мы работаем более двух лет. Я работаю в этой компании год и уже заработала немало денег. Сейчас грядет такая площадка, ребята, которой нет вообще в интернете. Вообще ничего похожего не было и нет. Мы здесь действительно выйдем все на стабильный доход. А еще... Сюда прилагаются такие инструменты, как конструктор сайтов, автопостер по соцсетям. И эти продукты, они нужны абсолютно всем, каждому бизнесмену, который работает и в интернете, и на земле. Я вас жду, ребята, всех в ЛС-клуб. Приходите в мою команду, у меня есть опыт хороший в сетевом маркетинге. Я люблю вообще всех людей, люблю общаться с людьми. Во всем помогу, подскажу, расскажу. Буду рада вас видеть. Всего доброго. Пока-пока.